За, да? Считается принято, если за нее проголосовал более половины избирателей. Нет, не, не не так. Считается принято, если за нее проголосовал более половины избирателей, принявших участие в голосовании. Все правильно, да? То есть половина проголосовал и половина от этой половины, то есть четверть. Четверть от э, избирателей должны проголосовать за эти поправки, вот они этого добиваются, потому что у них этого близко нет. То есть, э, как вы понимаете, у них вообще э, ну, ни, одного варианта, ни одного варианта собрать.